Приветствую, друзья, на моем канале. В этом видео я покажу, как заработать на игре Маша и Медведь. Это экономическая игра с выводом денег. Чтобы начать зарабатывать деньги, покупать нужно морков, либо огурцы, либо капуста. Вот. стоимость моркови 100 с. Она приносит 7 плодовитостей в час. Потом эти плодовитости можно будет продавать в магазине и выводить деньги. Потом, как купили морковь, либо огурцы, переходим в магазин. Ой, в смысле, в мои саженцы. Собираете все плоды и продаете их на рынку. Чтобы вывести деньги, кликаем ⁇ Заказать выплату ⁇ Ну, я сейчас пока не могу э, выплату заказать. Ну, позже, как пополню счет, смогу. Ссылочку на сайт я дам в описании. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.